Не выбрасывайте вот эти пластиковые формы, сохраните их. И сейчас я покажу, что можно с помощью вот этих форм сделать. Так как дети у меня любители кушать шоколадные яйца, то я решила, что мне они пригодятся для того, чтобы не покупать дорогущую поликарбонатную форму. Всем привет на моем канале! Сегодня буду украшать яйца на Пасху. Они абсолютно съедобные, сладкие, с начинкой внутри. Их не нужно чистить, у них нет скорлупы. Кому интересно? Предлагаю посмотреть. Вот такое золотое яйцо с цветочками. Вот такое шоколадное с посыпкой и бабочка. Бабочка из вафельной бумаги. И данное крупное яйцо покрыто мастикой. Не забудьте подписаться, нажать на колокольчик и быть в курсе событий. Итак, я уже смазала растительным маслом форму, вот таким образом. Обычно простое масло без запаха. Здесь у меня уже готовая масса зефирная э, из крыжовника. Подробный рецепт, сейчас ссылочка у вас появится на экране. Если вы уже умеете готовить зефир, тогда готовьте по своему рецепту. Мне понадобится пакет просто с обрезанным уголком, перекладываю сюда массу. Очень вкусный зефир с кражовника, рекомендую вообще попробовать, потому что вот эта натуральная кислинка с сахаром очень очень вкусно. И теперь заполняю формы. Лишнее убираем. Я давлю в серединку, и у меня как бы не будет потом никаких там заломов и воздуха. Угу. Да. Итак, у меня получилось 4 половинки крупных яиц и 8 средних и 2 маленьких. Все, и там на остатках немножко я выдавила mm -hmm. отдельно. Отправляю это все сушится при комнатной температуре. Просто зефир сохнет. У меня примерно 12 часов. Я отправлю на ночь. Завтра утром буду украшать. Прошло достаточно времени. Посмотрите, прям отошло от края. Замечательно вообще достается. Класс. Маленькие. Надо сначала от краев вот так отлепить, чтобы отстал пальчиком. Я делаю для себя, перчатки я не одеваю. Если вы делаете кому-то, позаботьтесь о том, как вы это будете делать. Самые крупные тоже чудесно. Круто. Так, скреплять можно между собой шоколадом, либо просто. Обалдеть. Вот это яйцо поспали. И никто не догадается, что внутри, из чего это сделано. Это очень круто. Так, соединяю. С учетом того, что эта сторона липкая, они клеятся друг к другу. Но если вдруг они отклеиваются, то ну, там масло попало, или что? Шоколадом. Сразу покажу на остатках, что зефир внутри крутой. Пружинистый и получился идеально. Здесь у меня кадитерская глазурь белая. И мне необходимо половинки все-таки склеить. Так, дальше беру палочку или шпажку. Так. и вот здесь мне палочку нужно освободить от шоколада потому что яйцо будет стоять на шоколаде на площадке пока шоколад не застыл посыплю посыпкой Глазу Глазурь остывает постепенно, но вот поддерживать температуру необходимо примерно 30, ну вот как у меня сейчас 32-33 градуса. Тогда хорошо ложится глазурь. Мне понадобится мастика из маршмеллоу трех цветов. Я ее только что приготовила, она тепленькая. Если вам интересно, ссылочка сейчас появится у вас на экране. Если вы не можете купить маршмеллоу, вы можете его приготовить самостоятельно. Также ссылочка у вас появится на экране. И все ссылочки будут под видео в описании. Для начала раскатываю белую мастику. Причем я ее еще выбелила дополнительно. Яйцо уже подсохло, шоколад схватился. Так, примерно до серединки примеряю и вырезаю такой круг. И одеваю на яйцо. кончики размазываю можно выровнять и наклеиваю наверх Мне понадобится кусочек белой раскатанной мастики, вот такие плунжеры, пятилистники и вайнер. Сразу кладу формочку и делаю оттиск. Получается цветочек. Смазываю сахарной пудрой. Зажимаю. Оставляю немножко подсохнуть на столе. Делаю площадку такую, чтобы яйцо ставить. Жду, пока застынет. Растопила молочную глазурь, обрезаю маленький уголок и рисую по спиральке. К сожалению, палочку здесь крутить не очень удобно. Пока шоколад еще не застыл, приклею цветочки. Так. Теперь снимаю с палочки. Аккуратно. и делаю тоже площадку, вторую снимаю. что у меня получилось при помощи вырубок христос воскрес сделаю это у меня английский алфавит как раз две буквы подойдут для русского кондурином плотное золото окрашу буквы позолочу немножко яйца И приклею вафельные бабочки. Так, и здесь и, и здесь. Вот такие удивительные яйца на Пасху получились у меня. Они безумно вкусные. Никто не догадается, что внутри. Многие могут подумать, что внутри они пустотелые. Однако нет. Внутри безумно вкусный, нежный зефир из крыжовника. Рекомендую вообще попробовать приготовить. А как идейка вам копилочку. Буду рада, если кому-то пригодится. Будьте здоровы. С наступающим вас светлым праздником Пасхи. Всего вам самого доброго. Пока-пока.